Доброго времени суток! Вы с любовью из моего домика в деревне. Сегодня решила почистить шкафы и посмотрите, какое количество крышек у меня валяется в шкафу. Ведь они мешаются. В чем дело? С теми, скажем, подручными инструментами, которые у меня находятся в ящике, там у меня ну, много чего полезного. Это и миксер у меня в ящике, и что тут у меня, и воронка, и нож точить, лоточки вот эти, солочки. Это отделять яйца, отдать белок от желтка. Это у нас для пиццы. Ну, в общем, вот все здесь, и толкушка у меня, и здесь вот эти у меня находятся крышки, которые безумно мне мешают. Сегодня все отделила. Ну, Кроме вот этой крышки, это крышка на компоты, крышка-сетечка. Все, думаю, решил навести порядок. И в лето кто-то тут, тут крышки снимает, бросает. Они все разные. В общем, ревизия крышек. Много, однако, набирается. Эти металлические я просто закрываю на открытые банки. Стеклянные тоже. Большие банки. Такие объемные и решила что же я сделать для того чтобы мне хранить их правильно и в одном месте вот что я сделала я взяла и подрезала двухлитровую вот такую посудину у меня из-под чего-то там чего-то на двухлитровую удобнее потому что я думала полтора литровую бутылку приспособить нет я вот отрезала почему почему двухлитровый удобно вот вот эти большие крышки так бросать удобно. Видите, они прям практически по диаметру получается. Ну, остальные, естественно, что они войдут. И вот так можно сложить все крышки, которые у меня так бесхозно, безобразно валялись в шкафу. Посмотрите, как удобно пристроить все эти крышки. Много ведь их. Пластиковая бутылка подрезана. И все они туда умещаются. Ну, прям органайзер какой-то. И вот я сейчас хочу его немножко преобразить. Для того, чтобы ну, прилично можно было поставить уголочек шкафа. И покажу, как это я сделала. Получилась вот такая симпатичная елка для хранения крышек. Мы с сыночкой тут в выходные дни старались очень, чтобы получилось у нас что-то такое симпатичное. Покрасила я ее... Эту емкость просто акриловой краской беленькой и салфеточку вот декупаж сделали вот такие милые девчонки. Я думаю, очень даже неплохо поучаствовал еще у меня внучка в этом процессе. Все хорошо получилось, мне нравится. И теперь можно поставить уже шкаф. Так сделали декупаж, да? Я про, продолжу, значит, наклеили салфеточки тут я еще вот прошлась поверху просто акриловой красочкой точками которые я делала ватными палочками да вот и все теперь можно поставить уже и в шкаф такую симпатичную баночку лаком покрыла акриловым я для закрепления чтобы можно было мыть куча моих Куча моих крышек пристроилась вот так вот неплохо в шкафу. Тут у меня тазики разные тоже. Всякие вещи кухонные. Ну, просто замечательно. Я вот довольно раздовольна, что придумала такую вещь. Хранить крышки в шкафчике. Закрываем. Вот так у нас стоит шкаф с холодильником. Открываем. И вот она, моя емкость для хранения крышек. Не правда ли, мило? Делайте, мастерите. Это очень несложно. Все просто. Мир вашему дому, друзья мои.